Навсегда удаляю Call of Duty Mobile. Грустное название, не так ли? Но не стоит раньше времени лить слезы и надевать траурный костюм. Сегодня я познакомлю вас со своими личными наблюдениями и мыслями по такой игре, как колдушка. Прикиньте, изначально я хотел сделать выпуск в мега трагичном ключе и даже обойтись без фирменного приветствия, но это того не стоит и поэтому… здорово, мужские мужчины! Особо впечатлительных сразу хочу остудить. Я буду поднимать все проблемы и косяки данной игры и это не значит что она дерьмовая и ее нужно сносить к чертовой бабушке нет у всех есть свои недостатки и о них нужно говорить а лучше всего их исправлять если это возможно на данный момент Колда это самый лучший мобильный шутер на рынке королевскую битву в счет мы не берем такого разнообразия и насыщенности геймплея вы нигде больше не найдете если кто-то не понял я про оружие про его кастомизацию перки Трики, навыки оперативника и, конечно же, про режимы. Очень добротный мать его шутан. Так какие же траблы могут быть, если он best of the best? И тут добрый вечер говорит нам всем оптимизация и системные требования. И вот вам небольшая часть примеров. И это только малая часть комментов с Google Play и с моего канала. В App Store происходит похожая тема, и это не удивительно, вы просто представьте, что наша игра весит 12, сука, гигабайт. 12. Многие, наверное, не понимают этого прикола, окей, все познается в сравнении. Fallout 3 без дополнительных текстур паков весит 6 гигов, Call of Duty Modern Warfare 2 2007 года весит 8 гигабайт, Black Ops 2010 года весит 12 гигов. Самое интересное, на старте игра была максимально лайтовой и неплохо оптимизированной. Вот вам мой личный пример, у меня iPhone XR, и когда игра только вышла, я гамал на самых максимальных настройках графики и частоты кадров, сейчас же я не могу себя побаловать высокой графой. Оно как бы мне и не нужно, но тот факт, что раньше все летало, а сейчас заикается, оставляет некий осадочек в душе. К тому же у меня на минималках потеря кадров тоже присутствует. А все почему? Да потому что тут тебе и батл рояль, тут тебе и зомби режим, это про один из последних сезонов я говорю. Ну и конечно же всеми любимые, беспощадные, бескомпромиссные скины, которых так много, что на самом деле уже на них вообще все равно. Серьезно, господа, у разработчиков четкая тенденция. Простым смердом рискины подавая, ну а боярам бай вин пушки. О них я позже поговорю. Хотя знаете что, скины это все-таки вкусовщина и объективно бесплатное обличие судить не придется, ибо за неимением выбора скины цвета душевного состояния тоже охуенно. Ну а вот донатное обличие это совершенно другая история. Это дефолтный скин на Феник, ну а это эпический скин на него. Причем этот прицел уже идет в комплекте. Кто То есть, кто-то будет ломать глаза через мушку, ну а кто-то через полноценный коллиматор с кайфом зажимать. А вот вам новая штурмовая винтовка М13. Для бояр существует мифический скин, у которого также есть подобие коллиматора. А еще и счетчик патронов, который, между прочим, неплохо так помогает в бою. Ну че, классно, да? Я не хочу делать какие-то громкие заявления и выводы, вы просто поделитесь в комментариях своим отношением к таким вот скинчикам. Нормально это или же нет? Не могу не обратить внимание на такую вещь, как медиапространство и киберспорт в нашем регионе. Activision выбрали довольно успешный и прибыльный вектор развития игры. Они активно популяризируют игру в Азии, Китай вам хороший пример, а также бустят ее в Латинской и Северной Америке. Многие ребята из нашего комьюнити говорят, что колда умерла и все в таком духе. Отчасти они правы. Но если посмотреть на картину в общем, то это далеко не так. Некоторые могут сейчас задать вопрос «Огнен, а тебе это какая разница, что у нас с регионом, бери дальше контент и не парься?» Отвечаю. Я больше делаю контент по сетевой игре, так как колда, по сути, только про это. За два года игры была только одна большая пиар-компания в СНГ. Я не беру в счет интеграцию больших ютуберов на старте игры. Короче, не так давно, в честь Дня Воздушно-десантных войск, нам запилили комплект с Колей Десантовым. Я думаю, многие помнят этот выпуск у меня. Лично я охренеть как радовался, так как это означало, что на наш регион наконец-то обратили внимание. Ура, победа! К тому же СНГ представительство организовало небольшую схватку стримеров, их вы можете видеть на скриншоте. Тут студия аналитики была с комментированием и трансляция вроде как добротная, но вот чего я не понял. Позвали сторонних стримеров, которые вообще ни разу не играли в колду. Я понимаю, что они намного популярнее на Твиче, чем я со своими коллегами на Ютубе, но почему организаторы не позвали хотя бы парочку или троечку ютуберов, которые непосредственно делают контент по игре? Получилось вот что. Фичовские ребята за вознаграждение сыграли эти матчи, естественно, симуляторов и просто дальше разошлись по своим делам. И особого выхлопа, как я понял, не произошло после этого. Тихо сыграли и ушли, и, возможно, Возможно, многие даже не знали, что такой движ вообще был. Но вы представьте, что было бы, если бы позвали Диму Бэтгеймера, Лёшу Варзета, Костю Ленусика, Тимура Чфигара, Леху Добронрава и других ребят на такого-то СНГ-движ. Да, это раз полный был бы. Причем нам даже платить не надо, ни хрена. Вы просто позовите, мы кипятком будем саться, что наконец-то такое событие. Но как вышло, так вышло. Лично я не устану повторять и скажу еще разок, как я благодарен Тимуру за то, что подарил нам самое яркое событие в СНГ, а именно шоу-матч, на котором были практически все известные креаторы в нашем регионе. Если кто-то пропустил, я специально для вас в описании ссылку оставлю на этот матч, вы просто потом чекните, какая там атмосфера была. Это самое лучшее, что со мной происходило в игре. И да, я ни в коем случае не обиделся, что нас не позвали на такое официальное мероприятие у нас в регионе. Было бы конечно, ну да и хер с ним. К слову, интересное событие произошло не так давно, и причем это событие окутано очень уж интересными совпадениями. Короче, за два года Activision решили организовать второй типа турнир в Королевской битве для ютуберов. Естественно, из СНГ никого не было. Зато был вот <звук> этот чел на турнире. Вы ведь тоже знаете этого ютубера. Все ролики смотрите, ни один не пропускаете. Ну да, как бы возможно это киберспортсмен, но прикол был в том, что турнир для креаторов как бы. Да и вообще видно, что у Activision потихонечку начинает подгорать, так как на носу новый PUBG и Apex Mobile. Благодаря этому, я думаю, нам и карту новую релизнули, чтобы людей немножечко попридержать, чтобы они раньше времени не респаунулись и не перескакивали на другие проекты. Но все-таки немного грусти я хочу вам рассказать. Я очень хорошо общаюсь с киберспортсменами как по королевской битве, так и по сетевой игре. И к сожалению, многие уйдут из колды, когда выйдет мобильный Apex. Например, один из сильнейших игроков королевской битвы Тун со своей командой, самый охрененный и скилловый снайпер в сетевой игре Магистр Янис, и много-много-много еще каких ребят, которые старались чего-то добиться на просцене в мобильной колде, но киберспорт в этой игре, к сожалению, нет. За**ись. Объективно, это лучший шутер среди мобилок с невероятным потенциалом. Но из-за перегруженности и не совсем хорошей оптимизации, из-за того, что нет должного внимания к киберспорту, из-за того, что СНГ-регион стратегически разработчики не развивают, на выходе мы получаем просто хорошую стрелялку, в которую можно неплохо убить время и ничего более. С одной стороны, а нужно ли вообще это все? Мне почему-то кажется, что да. И сейчас я хотел бы обратиться ко всем зрителям, которым неравнодушен мой канал и его дальнейшая судьба. Я в первую очередь контент-мейкер и мне хочется пробовать что-то новое. Хочется экспериментировать и ошибаться, чтобы становиться лучше. Хочется радовать вас охренительными кинофильмами. Поэтому, мужики, пора расширять горизонты и открывать новые земли. Хочу многих успокоить. Call of Duty Mobile я буду делать, но также буду и другие игры внедрять на канал. Поэтому мне как никогда важна поддержка каждого из вас. И прямо сейчас шибаните кулакич, подпишитесь на канал, если вы по стелсу это все смотрите. И черканите в комментариях, давай, если вы за такие изменения или стоп если вы думаете иначе. В своем телеграм-канале я спойлерну, какую игру лупану следующей. Спасибо за все. С вами был Огнянский. Все только начинается. Срочное включение, мужики. Я все замонтировал, и мне скинули рекламу колды в России? От Прусикина Джарахова? Я что-то совсем ничего не понимаю. Что это было? Если кто-то знает, пишите в комментариях. Будем следить за развитием событий. Как ты мог забыть, что сегодня годовщина мобильной колды? Целых два года мы с тобой в батл рояль играли. Вместе копили на новые скины. Может, еще как в кобойских нарядах в горах со снайперками засели, не помнишь. В честь годовщины туда столько всего нового завезли. Скины, пушки. Чувак, да они даже карту Black вернули. Обо всем забыл. Хорошо, хоть играй на айфонах, и на андроидах. Людей много. Смогу себе нормального тиммейта найти. Я понял. Ты хочешь найти себе нового тиммейта? Ты знаешь? Мне кажется, нам какое-то время нужно поиграть отдельно. Еще? Через пять.